Привет! Минутка краткого информирования по продвижению под Google. Сегодня у нас Джон Мюллер с ответами про редиректы, хрефленг, геотаргетинг и ранжирование после санкций. Приступим! Что выбрать, 301 или 302 редирект? Old School SEO однозначно утверждает только 301. Но вот что про это думает Google? И вот на днях Джон Мюллер дал ответ. Он рассказал, почему зачастую Google обрабатывает 302 редиректы как 301. Дело в том, что Google учитывает много больше сигналов, чем простой ответ сервера. И, например, когда видишь, что в течение продолжительного времени, пару-тройку месяцев и более, временный 302-й редирект ведет на одну и ту же страницу без изменений, то может принять решение в дальнейшем обрабатывать это перенаправление как постоянный 301-й редирект. Как написал в своем твиттере Джон Мюллер, цитата, Временный редирект, например, 302, говорит нам о том, что исходный URL-адрес может быть предпочтительнее, а постоянный предполагает, что более предпочтительным будет конечный URL. Однако мы используем гораздо больше сигналов, чем просто перенаправление для канонизации. Обычно поэтому 302 редирект в конечном итоге обрабатывается больше как 301 с течением времени. Например, если все внутренние и внешние ссылки указывают на конечный URL, вероятно, нам также следует его выбрать. Для этого нет фиксированного времени. Кстати, если вы еще до сих пор не подписаны на Джона Мюллера, то это можно сделать по ссылке в описании под видео. И не забывайте, что Google из-за возможных проблем с безопасностью не любит открытые редиректы на сайте. Как видим, Google в принципе безразлично, какого типа будет редирект. Но мы все же рекомендовали бы 301, и времени на переклейку уйдет меньше. Да и не будем забывать про Яндекс. Также Джон Меллер объяснил разницу между хрифленгом и геотаргетингом. Тут все просто: хрифленг отвечает за определение на каком языке контент, а геотаргетинг в каком регионе показывать. То есть у страницы может быть хрифленг установлен ru .ру, (русский язык), а геотаргетинг может быть только на Россию, Беларусь, Казахстан, Украину и так далее. Кстати, Hreflang никак не влияет на ранжирование, а вот геотаргетинг может повлиять и в некоторых случаях довольно сильно. И если на сайте есть контент для разных стран, то лучше использовать геотаргетинг. А если контент на разных языках Reflank. Кстати, если вы свяжете свои аккаунты из Google Search Console и Google Ads, то геотаргетинг автоматически подтянется из настроек рекламных объявлений. И да, Google обновил список инструментов для проверки Reflank. Ссылку на новый список можно найти в описании под этим видео. А еще Джон Мюллер рассказал, когда ждать улучшения позиций после устранения нарушений. По словам Мюллера, повторное сканирование и ранжирование сайта после значительных изменений с целью улучшения качества – довольно длительный процесс. Все это может занять около 3-4 месяцев, то есть быстрых изменений ждать однозначно не стоит. Вывод прост. Цена использования сомнительных технологий для продвижения стала неоправданно высока. Прямо как правило сапера, сомневаешься – не делай. Остались вопросы? Задавай их в комментариях. Ставь лайк, подписывайся на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!